Как вы знаете, каждый город возникал вокруг храма. Религия, храм, сакральное пространство было центром города. В Месопотамии выстроилась целая сеть городов вдоль двух рек Тигра и Ефрата. И эти города имели своих богов-покровителей, свои храмы и э, конфликтовали друг с другом. Интересно, что этим городам не удалось создать одну большую империю. За редкими исключениями там были маленькие периоды. Никогда не было большой империи. И была другая традиция, когда эти маленькие города стали создавать некий союз. Это то, что мы называем возникновением полисов.